Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас крайне необычная и полезная тема обзор сортов лилейников. Я вам расскажу о сортах лилейников, которые длительно цветут и образуют крайне необычные цветы. Лилейники можно отнести в группу самых длительно цветущих и неприхотливых многолетников. Главное, в уходе за лилейниками, это правильная посадка. Лучше выбирать солнечное место. Но, в принципе, лилейники могут смириться и с легкой полутенью. При такой правильной посадке лилейники будут радовать вас длительным цветением. Лилейники, в отличие от лилий, которые не каждому удается вырастить у себя на участке, крайне неприхотливые растения. Они образуют до 20-30 цветоносов и цветут очень продолжительно, около 2-3 недель, а иногда и дольше. После цветения главное в уходе за лилейниками удалить отсившие цветоносы. И тогда в следующем году они опять же порадуют вас длительным красивым цветением. Лилейники также очень быстро разрастаются, образуют большие, Кусты, большие куртины, которые можно разделить и посадить в новом месте. С одного кустика за несколько лет вырастает большой куст, который делится, рассаживается в новые места, и у вас получается бесплатный посадочный материал. Первый сорт, о котором я хочу рассказать, это Лиленик Spacecoat White Chocolate. Тепроплоид, полувищно зеленый, высота до 75 сантиметров, диаметр цветка. 15-16 сантиметров. Лепестки очень широкие и имеют отличную гофрированную золотистую кайму. Красивая полная форма. На цветоносе до трех ветвей и до 24 бутонов. Только подумайте, какая это невероятная красота. Второй сорт лилейника это SpaceCode Royal Ransom. Это типроплоид полувечно зеленый, высота до 70 см. Размер цветка 16 см. Цветы имеют великолепный чистый клюквенно-красный цвет. Большое желто-зеленое горло, красивую полную форму и четкую, широкую, красиво гофрированную золотисто-желтую кайму. Красивый и обильно цветущий сорт. Третий сорт – лилейник трайпл черрис. Это тыпроплоид. Высота до 73 сантиметров. Размер цветка 13 сантиметров. Лилейник Tripple Cherish цветет живописными желто-кремовыми цветами. Они примечательные формы рисунка глаза. Разрезанная надвое белой полосой на каждом цветке. Он похож на 6 ягод вишни. По полнолистному краю лепестков проходят кайма вишневого цвета. Горло бутона имеет зеленоватый окрас. Четвертый сорт это Expensive Taste. Это также тетраплоид, полувечный зеленый. Размер цветка. 14-15 см, высота 48 см, круглый цветок с зеленым горлом. Особенность этого сорта очень широкие и толстые лепестки, несущие тяжелую супергофрированную золотистую кайму с завитками, цветок переднего плана. Пятый сорт это Pink Cotton Candy. Эпроплоид, Размер цветка 12 см. Высота 60 см. Шелковистый крупный цветок имеет приятные чистое жемчужно-розовые тона. Объемистые лепестки имеют элегантную нитьевидную золотистую гофрировку. Яркий акцент сирене-розовый глаз. Данный сорт